Да. Всем привет, с меня, я. Темновирус. И стартует новый сезон Шахта. Вон что-то, да. Аминь, новый сериал Шахты. И пока я забираюсь за своим деревней, хотел бы вас попросить подписаться на моего друга Тенюшка. Есть что ссылка в описании виднеется да. что дольки горы а что мне сказали то что тут какой то был срыв и деревня стала заброшенной и я ее еще и купил Ягод. Они мне пригодятся. Ай! Больно. Это они очень боль. А вот, на кстати. Пока их заберешь, погибнешь. Э -э тоже не то что ни одной мышонка так сказать и вообще тут никого не вижу тушит да. на Есть приседаете где находится эта шахта Напомню, что она идет в деревню. Ну, не рядом прям в деревне, ну но... -мо. Такс. Так, тут много всего. Это капец-то. Да. Мне еще поселиться. Где-то. Ночь провести. А еще вечерит. Где тут волки прибежали так где тут локи были ну ладно стерженных локах не хочется с ними среться и подраться ягоды и теперь можно искать <смех> я находится кстати меня в рюкзаке с собой фонарики книгу почитать стрелы и ягоды которые я нас собирал ну, вот, кажись и подъем тоже нету дверей mm. я забыл топор не брал <смех> потом пакету домой я то буду возвращаться и возьму с собой топор Рука для начала осмотреть а что тут есть деревья деревья заросли да тут тут конечно очень красиво но все равно Вот, как раз таки это здание похоже кстати вот здесь лифт должен стоять хотя а мне кажется так оно и есть так тут у нас тут у нас походу пойдем на крышку шпуч. или же просто канат который разделяется на 4 части Да, интересно очень. Тут, наверное, всякие щитки. Да, нет, интересно, насколько там будет падать. Руся. Так. Уже чьи-то там на Дубы который, блин, похож на ели. Ладно, пресса с 31-я животное. Слушай, шпак. Больно. Было, но да ладно. Зачем я с собой такая села? Ладно так, санатаницы более-менее остальные короче, и там обостроваться так, каменьчик ага. тут видимо было два туша еда нож кухонный так, ладно так спринжите нет ⁇ пки закусают Пойдись, все так славно кто это ⁇ это мультючи мыши так с <свечка> ничего нет да. Чем бы двери посрубить. Ммм. Угу. Может поискать топор, может найду. А если это должен быть топор, значит, это должна быть кузница. Но хотя типа бы котельная. Кстати, ее сбросили по причине. По той причине, которая не должна была произойти. Я сказала, что тут был взрыв. Ну, из этого взрыва обвалилась полностью шахта. Из-за которой погибли 50 человек. Забросила. И... Ох, ты ж Сбросилась она в 1951 году. то была просто, старая советская деревня. Наверное, то я буду восстанавливать? Сяду за топор. Я его попустил, но предлагаю срубить какое-то там дерево. Так, сыщим самое мелкое. Такс, ладно. Думаю, буду рубить его. Такс, ладно. Ну, будем срубить Так, вроде получается. срубил. Температура у разбирать. -5 -5 -5 -5 -5. Такс. Такс. так. Так, Получается. Так, спинек он тоже надо не знаю, сколько. Так, пришлось здесь солода. Ну, думаю, поселится где-то там. А, кстати, еще этот, мама, доктор да цвета может не быть. Какая-то будет у них эта. Будет и на вообще-то. Не знаю, что мне нравится. Да. <свят> -мо сердце можно получить а, я чуть блин руку поцарапал. любые ягоды тоже пошел сверю рюкзак не носить со стопором М -м. думаю где-то здесь поселиться. близко будет если не так села веревку, так, собираем. Если я на окно возьму материал, так. под открытым вам тоже так него в буду да Сейчас сложно открыть просто так поставляю ай ну думал поспать а, всем доброе утро Будем ремонтировать пока мое место для ночлега. Как хорошо, то, что пришлось брать ехать обратно. Да. Хорошо живешь живется. Такс. А еще баушек надо взять <свеч> <свеч> может почистить немного окна протереть может быть других думаю по снимать оконные рамы может, вообще разобрать на материал <свеч> хотя сейчас все <я> буду получать оттуда <свеч> Ладно, пойдем и проверим, что там у нас вообще есть. Салайся уже. Вон-то есть какое-то кирпичное сорушение. надо бы тебя срубить ух ты что нас отводится на да, реально кирпичи здесь валяются на да, жестко жестко так думаю мне начать с, э, собирать верстак что ли как-то собрать где-то где-то здесь поставить. Ладно. Приседу пока. Помастили. Фух, собрал какой-то верстачок. Хоть какой-никакой, но все равно верстачок. не бы. Мне бы тут бы хотя бы леса собрать, чтобы спираться. Так, Так, палочки нужны. Нужны. Я даже не замечал что за пемиком мы есть озеро вот поэтому буду думать что мне делать с самой шахтой надо покупать ее Надо будет закрасить эту бригаду.